Всем привет, друзья! Барселона продолжает свою предсезонку, Дембеле неожиданно для всех превращается вместе. Пьянич почему-то неожиданно для всех играет на высшем уровне, ну а Де Йонг снова играет центрального защитника. Сегодня говорим о матче Барселона-Ювентус, о том, что произошло с Дембеле, где все это время был Пьянич и что будет с Де Йонгом. В общем, Поехали! Начнем со стартового состава. Тут ничего особенного. Есть небольшие изменения, ну давайте рассмотрим. В полузащите вышли Бускис, Нико и Кисье. Это три полузащитника, но атакующего плана. Думаю, Хави решил поэкспериментировать, и по мне это правильное решение сезонка, здесь как никогда нужно что-то придумывать, что-то экспериментировать. И вот в этом матче Хави решает играть вот такой вот тройкой полузащитников. В атаке вышел Дембеле, Нерафинья, Абамиянг и Ливандовский. Матч, как обычно, начался с прессинга. Барса пошла большим количеством вперед, и прессинг в целом работал. Были моменты, были какие-то зацепки, но вот лично я в некоторых моментах был немного удивлен. В плане прессинга. Да, прессинг работал, но вот что после него по сути ничего. Этот переход из прессинга в атаку очень плохо работал. Например, видим Барса прессингует, отбор, все хорошо, Абамьян получает мяч и... Просто бьет. И таких ситуаций было немало. Барса отбирала, но потом либо теряла и медленно шла в атаку, либо вот таким вот образом просто била из-за штрафной. Хотя в этом примере Або мог отдавать на Кисье, который, к сожалению, в этом матче был не очень хорош. Левандовский увел защитника, и тут можно и нужно было подключаться в атаку. Кисье этого почему-то не сделал. И вот так было не раз. Прессинг работал, но это было бесполезно. Ровно так же как в этом примере, когда Роберто выдвинулся вперед хватил передачу, но Кисье, к сожалению, не то чтобы запорол, но сделал все очень медленно и ошибся в передаче. Понятно, что Кисье в целом тяжелый, мощный футболист. Думаю, Хави научит Кисье работать в вот таких вот ситуациях. Когда нужно быстро развернуться, оценить ситуацию и отдать передачу. Здесь все было очень медленно. Пока он развернулся, пока он этот мяч обработал, он уже не успел отдать передачу в простейшей ситуации. Здесь явно нужно поработать. Дальше у нас Дембеле. Дембеле неожиданно превратился вместе и... ну... Прекрасный гол. Очень красиво, эффектно, но нужно также понимать, что справа против него играл Куадрадо и Александров. Это игроки, которые хорошо работают в атаке, но никак не в обороне. Поэтому да, все очень красиво, но опять же, был бы там более стабильный и надежный защитник, то такого Дембеле, скорее всего, не смог бы повторить. Через 5 минут Ивенту сравнивает счет, и здесь ну очень плохо сыграла тройка полузащитников. Нико выдвинулся вперед, он там прессинговал, остались по сути Бускетс и Кисье. Кисье смотрел за одним, потом нужно было переключиться на другого, он не успевает. Игрок свободно получает мяч между линиями, Бускетс в силу возраста тоже не успевает. Очень медленно, здесь нужно было накрывать игрока, но понятно, что возраст и скорость уже не та. Бускетс и так не славился своей скоростью, в общем тут он не успевает, Квадрата получает мяч, прострел и гол. Тут также по мне ошибка Кристенсена, который видел, что сейчас будет опасный прострел, но почему-то Кристенсен именно в момент прострела замедляется и все, Барса пропускает. По мне эта ошибка, по крайней мере я на это надеюсь, не техническая, а психологическая. Барса просто расслабилась, наверное подумали вон там Дембеле развернул всю оборону и все, можно расслабиться. Опять же Дембеле развернул всю оборону и наверное можно расслабиться, надеюсь что это так. Опять же через минуту, вы понимаете да, настрой игрока, Дембеле забивает снова и забивает опять красивый гол. Дембеле конечно очень порадовал, даже удивил в каком-то смысле. Наверное это связано с приходом Рафини, который неплохо влился в команду, Забил в первом матче, забил во втором против Мадридского Реала. И тут Дембеле, наверное, так подумал, подумал. И вот мы видим два красивых мяча от Усмана. Посмотрим, что будет дальше. Опять же, мнение по поводу Усмана всегда какое-то двоякое. Потому что он то играет откровенно дерьмово, то вот таким вот образом. Короче, посмотрим. В этом матче Дембеле был очень хорош. Во втором тайме вышел уже другой состав, и кто реально так удивил, для меня это было неудивительно. В общем, порадовал это пьянич. Постоянно отдавал разрезающие передачи. Все вперед, точно, четко, ювелирно. Прям реально порадовал, и я бы хотел видеть именно такого пьянича, потому что уровень есть и он довольно высокий. Фрэнки Де Йонг. Жаль немного парня. Опять же, Хави ставит Де Йонга на роль центрального защитника. И все понимают, что даже если это товарняк, это не его позиция. Де Йонг, скорее всего, будет продан этим летом, а если не будет, то с переподписанием на более низкую зарплату. Пока Де Йонгу не выплатили те деньги, которые ему обещали во время ковида и теперь, по сути, ему ставят ультиматум. Барселона не хочет платить эти деньги, то что было обещано. Они не хотят этого делать, а зарегистрировать новичков Барселона пока не может. Барселона должна сократить зарплатную ведомость, а это получится, если Де Йонг уйдет из Барселоны. Либо если и останется, то значительно понизив зарплату. Вот такая вот немного грустная ситуация. Искренне жаль Де Йонга в том плане, что он мечтал играть за Барселону. Это была его мечта, это была его страсть. Он приходил в качестве звезды, но видим, что не получается. Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если понравился ролик. Ставьте дизлайк, если нет. Подписывайтесь на канал и любите футбол.